Привет, аудитория. У нас футбольщик 1-8 финала Лиги Чемпионов продолжается. Хочу рассмотреть ответный матч между голландским Аяксом и португальской Бенфикой. Ну, за две недели... Ничего особого не произошло в игре в составах что у Бенфики, что у Якса, поэтому рассказывать статистику их игр я не буду. Но по чемпионатским играм она примерно и осталась такой, как на их первую встречу. Ну, только что можно отметить, что Якса потерял 3 очка в чемпионате, проиграв, можно сказать, что никому неизвестному середичку и при этом он прервал долгую беспроигрышную серию. Вот. Ну, в прошлом матче с Бенфикой Якс смотрелся предпочтительнее, чем Бенфика. Создавал он больше опасных моментов, контролировал мяч, но победу ему все-таки не удалось удержать. Но, учитывая, что время от времени голландцы в гостях все-таки допускают ошибки, то дома они показывают достаточно уверенную игру и частенько выигрывают с довольно-таки большим разгромным счетом. Ну, в своих последних играх можно заметить, что Якс ну, в чемпионатских играх не вылаживался по полной. Наверное, копил силы на ответную встречу с, с Бенфикой. Но учитывая, что это ответственная игра за выход в четвертьфинал, я думаю, что Якс будет максимально собранной командой. И я думаю, что у Бенфики мало шансов в гостях. Но все-таки можно сказать, что они есть. И я не хочу рисковать и пробовать ставить на чью-то победу. Но вот на то, что на носил Бенфики голов в обоих таймах, и кефициент на это один. 1.85, ну это вполне реальный выбор и прогноз, поэтому его и буду придерживаться. Ну а вы же делитесь своими мыслями в комментариях, обязательно почитаю их, а так стараюсь сделать для вас адекватные прогнозы, подбирать более-менее интересные коэффициенты, ну как получается. Ну, ставьте лайки, подписывайтесь, все, давайте до следующего видео, пока!